Вы уже поняли, как работает, что такое бесплатный продукт и как работает learning page, страничка приземления. Да? Мы ловим клиента. Зачем? Для инфопродукта это э, условия номер один. Это самое, самое то, как говорится, это, это деньги реальные уже. То есть подписчики это равно деньги. Как это происходит? Когда э, ваша страничка, вы создаете на нее трафик, и э, вы получаете в подписку людей. То есть тысяча человек, допустим, да, да, у вас подписка. Потом у вас 10 тысяч человек. То есть она постоянно растет, правильно? Вы свой сайт раскручиваете, трафик проходит, а люди добавляются, добавляются, добавляются, рассылочка растет. Как это влияет на ваши продукты и продажи? Если у вас есть DVD-диск с определенным... Э, сцена информация какой то да, конкретно, раз это ваша э, рассылка целевая, да, то есть мы словили клиента конкретно того, кто нам нужен, кого интересует этот диск. То есть мы так их и ловим. Вот, когда э, у вас есть подписная база, у вас есть такое понятие, как статистика. Так вот, в Smart средняя открываемость 20% писем из 10 тысяч человек ваше письмо, которое вы пришлете, допустим, вы их уже сразу направляете на продающую страничку, откроет 20%. Причем эту статистику зависит от качества той информации, которую вы даете, да, и вы ее будете видеть в своем смарт сами. Зачем она? Вы будете можете считать конкретно успех вашей рекламной кампании, вашего релиза, сколько вы заработаете, вы можете считать до того, как вы еще что-то сделаете. 20 человек. То есть, значит, из этих 10 тысяч 1000 человек прочитают ваше письмо. Прочитают. Перейдут... Э, э, из этой тысячи человек есть уже коммерция. Коммерция уже вот этой нашей странички продающей. Да? Вот дальше я вам расскажу, как делать продающую страничку. От ее качества уже зависит в дальнейшем. То есть, человек, когда... Он уже у нас в подписке, мы уже подписку прошли. Мы уже направляем его на продающую страничку. То есть там, где будет диск этот продаваться. Со всеми условиями, как вы можете купить диск, зачем он вам нужен. От качества этого, этой странички зависит все. Зависит, кто купит ваш клиент-продукт или нет, и сколько человек из них купит. Да? Тоже коммерция. Сейчас расскажу, как это делать качественно, какие есть скрипты и технологии заставить человека все-таки принять решение в вашу пользу, ответить вам да. Из этой тысячи человек есть коммерция. Если у вас коммерция 1% и коммерция 3%, это разные вещи. Если у вас 1%, э, этот продукт стоит 100 долларов, значит у вас из тысячи купит э, 10 человек. Значит вы знаете, что вы зарабатываете 1000 долларов. С вашей базы вы в месяц зарабатываете стабильно штуку баксов. Вот Если у вас база 10 тысяч человек, вы разослали по ним письма, вы заработали штуку баксов. Прикольно? Вы уже считаете. Теперь вы знаете, что для того, чтобы эту базу сделать, нужны какие-то телодвижения. Как один из вариантов, покажу вам вариант работы.